Еще и за это теперь налоги платить. Кто же знал, что отец мне подкинет такой подарочек? Учитывая, что мы даже не виделись тогда. Мне кажется, настало время подписывать договор. Ну ничего, все не так плохо, да, чуть прибрать отремонтировать и убрать насекомых. Что за Я же переставлял ее. Что, что происходит? Они здесь. Я, я, види, види. Она? Кто? Свести его сама было не так сложно. Теперь дом наш, вопреки наследству.